Всем добрый день, 4 марта. Погода, ни зима, ни лето. Ночью минуса небольшие, днем небольшие плюса. Ни пчеловоду вмешаться в гнездо, ни пчелам толком полетать. Какую я работу сейчас провожу? Контроль по кормам. Были холода, зима была такая вот интересная, нестабильная. Перепады температур. Поэтому первая возможность вмешательства по таким вот теплым дням ревизия, конечно, по кормам, потому что впереди еще неделя похолоданий. И причем похолодание серьезное. Минус 10-14 ночью показывают. Поэтому бывает из практики, я помню, случаи, когда семья облетелась, все казалось бы нормально. Пчеловод радый, спокойный. Вдруг на тебе затянулось на неделю-две непогода, и семьи гибнут от голода. Поэтому не спешить думать уже, как начинать маток выпускать с изолятора, развиваться, а прежде всего контроль по кормам. Ну и некоторые семьи сегодня разобрал. Есть гибель маток. То, о чем я говорил и переживал по прошлогодним маткам. Они себя еще в сезоне, в начале, вернее, на протяжении сезона показали, не с лучшей стороны. К зимовке тоже были потери. Ну и вот зима продолжает показывать это качество никакое. Пчеловоды в некоторых регионах уже пытаются объединять семьи, ставят одна на одну. Но подождите, не спешите, еще не та погода. Что сейчас нужно сделать? Прежде всего, когда хорошо семьи облетятся, природа пока еще спит, сделать ревизию по наличию живых маток. Не по записям прошлого сезона. Где, где сколько маток и их наличие. А именно цыплят считают по осени, а пчел по весне. Поэтому сейчас посчитать первое, что нужно сделать, определить наличие живых маток в каждой семье. И определить также самые сильные, слабые и самые слабые семьи. Первое, что нужно после уже полноценного чистительного блета, пока они стоят одиночки компактные гнезда обработать от клеща и от назематоза полынью ну все знают наблюдают, видят, знают и обрабатывают сами КАС-81 затем уже второй этап перед объединением поднести семьи слабые к сильным. Ну, примерно вот так это будет выглядеть. Но пока не обработали от клеща, и если кто планирует полынью обработать от назематоза, не ставить одна на одну. Потому что может на ходу меняться картина. Посносили семьи, начинаем ревизию, а там и будем затем уже ломать голову, как с кем объединять. А раньше спешат, почему пчеловоды сносить слабые к сильным. Боятся, что слетит пчела. Пока еще небольшой был облет, значит нужно снести к сильной, запланированной к объединению, присоединению семье, чтобы меньше слетело. Но сейчас не будет такого большого слета. Во-первых, вся пчела остается на пасеке. А вот когда мы обнаружим при переносе они уже полетают. Будет больше тепло, больше активность. И вдруг определяем, что нет там матки, вот тогда да. а Ее нужно будет отнести по диагонали в конец пасеки. Тогда будет слет. Поэтому не спешить после первого облета делать вот такую, проводить такую работу. Все по очереди, все постепенно. Выровнять, выровнять пасеку, все семьи пасеки по силе примерно. Затем работу проводить планово, на конвейере, пооперационно, в один прием и однотипную работу делать тогда не будут вопросы возникать почему так сложно хоть и интересно интересно сложным не бывает пчеловод должен думать не только о коммерческой стороне вопроса о пчеловодстве а еще испытывать какое-то моральное удовлетворение интерес к тому что он делает ну все, ждем погоды. Пройдет очередная волна похолодания уже с завтрашнего дня. Ну и с середины марта прогноз вроде как уже показывает на весну. Всего доброго. Зимуем пока еще.